Здорово, я Никита Карамов, и я очень люблю железные дороги. Нет, серьезно, железные дороги, как во мне, это лучший вид транспорта, который когда-либо изобретало человечество. Почему? Железные дороги, это выглядит более безопасно, чем самолет, несмотря на то, что на самом деле это не совсем так. Они безопаснее, чем автомобили, они быстрее, чем автомобили иногда, и в то же время поездка на поездах это такой элемент какой-то культуры знаете, как говорят, нельзя опознать Россию, не съездив от Москвы до Владивостока подскарте на боковушке. Действительно, поезда это что-то такое уникальное. Можно ехать, читать, заниматься какими-то своими делами, смотреть в окошко на э, пейзажи, просторы э, нашей Родины или чьей-нибудь другой Родины, останавливаться в разных городах. Это тоже как-то интереснее и увлекательнее. И в то же время это дешевле, чем... Например, те же самолеты. Сейчас я не рассматриваю здесь автомобили, потому что автомобили это... — ну, это скучно. Ты полностью свободен, там нету этого элемента э, спешки, то, что ты опаздываешь на свой поезд. Там нельзя познакомиться с другими людьми. И ты можешь остановиться где угодно и как угодно и как-то свернуть и что-то такое это не то вот поезда это то к чему это я говорю ведь это же выпускали «Алис убер что ж, это необычный выпуск алис убер потому что в этом выпуске я расскажу вам про немецкие железные дороги также известные как дб или дойче бан или дб бан Никогда не говорите ДББАН. Почему же я рассказываю об этом в Алис Uber? Все очень просто. Потому что об этом нужно поговорить, когда мы затрагиваем Германию. Я думаю, многим известно, а если неизвестно, то станет известно сейчас, что в Германии железные дороги это очень э, большая такая часть сферы экономики. Причем с очень давнего времени. Еще с тех пор, когда Вернер фон Сименс, тот самый Симменс, Решил опутать Германию сетями железных дорог. И, соответственно, его компания по сей день производит, помимо э, кофеварок и мониторов для компьютеров, поезда, э, электропоезда, в частности, вагоны для этих поездов. И в том числе поставляет их в Россию. Отчасти железные дороги в России появились тоже благодаря Вернеру фон Сименсу. И даже современные технологии железных дорог приходят к нам из Германии. В том числе, например, сапсан высокоскоростные поезда которые достигают скорости в 300 километров в час курсируя по дорогам россии это на самом деле тоже немецкая идея это все пришло от интерсити экспресс поездов которые курсируют между городами на огромных скоростях чтобы быстро и в то же время очень дорого довести людей до цели однако железные дороги в россии отличаются от тех же в германии Точно так же, как отличается РЖД от ДБ. Отличия начинаются с того, как вы покупаете билеты. Представьте процесс покупки билетов на РЖД. Вы приходите на вокзал, заходите на сайт РЖД, или заходите на сайт э, транскласса, который тоже устраивает пассажирские перевозки, или заходите на сайт посредника, вроде Яндекс Билетов, ТУТУ неважно И вы покупаете билет. Вы покупаете билет на определенный поезд, покупаете билет на определенное место, если только это не электричка, на определенную дату и время. Если вы опоздали на этот поезд, то это ваши проблемы, соответственно, опаздывать на поезд не надо. Это Я сам по себе пунктуальный человек. И о ком мы еще слышали слово пунктуальность? О немцах. И сейчас я расскажу особенность того, как покупают билеты на поезд в Германии, которая связана с другой особенностью железных дорог. В Германии, когда ты покупаешь билеты, ты имеешь э, две возможности купить билет. Это шпарпрайс, э, что переводится как экономная цена, и флекспрайс, что переводится как растяжимая цена. В данном случае имеется в виду не цена э, растяжимая, а понятие поезда. Что такое экономный? Ты покупаешь билет где-то на 5 евро, если это Интерсити, или на 15 вроде бы евро, если это Экспресс, дешевле, э, чем Флекс. Но ты должен сесть именно на этот поезд, именно в определенное время, в определенный день. Если ты пропустил этот поезд, то все, ты не можешь сесть на другие поезда. Соответственно, это работа как в России. Это для нас очевидная система Флекс это то, что на самом деле делает немецкие железные дороги чем-то особенным Поезда курсируют несколько раз на дню, как минимум Каждый поезд курсирует как минимум два раза в день. Соответственно, и когда ты покупаешь Флекс на один день, предположим, на поезд в 9 утра, ты опаздываешь на поезд в 9 утра. Но ты знаешь, что такой же поезд отходит в 10 утра, и с таким же флекс билетом ты можешь э, поехать на том же поезде в 10 утра. По факту это не тот поезд, на который ты планировал, и не тот поезд, на который ты взял билет. Но так как билет у тебя растяжимый Флекс, то, соответственно, ты можешь поехать на другом таком же поезде. Единственное замечание то, что эти билеты выдаются на один день. Нельзя купить билет и использовать его предположим, в следующий день. Ты можешь купить билет на, например, на завтра, на послезавтра, но ты можешь его использовать только в этот день, однако на любом поезде, если это флекс. Особенность, почему флекс очень популярен в Германии, это то, что немецкая пунктуальность, про которую нам писали в книжках, рассказывали истории, которая стала своеобразным стереотипом и мемом про немцев. Отсутствует. В Германии нету понятия пунктуальность, когда речь заходит о железных дорогах. Начнем с того, что все поезда опаздывают. Практически все. Очень сложно найти поезд, который бы не опоздал на пару, тройку, десятков минут. Абсолютно непонятно, почему это происходит. Сейчас я нахожусь в Германии. Именно поэтому, кстати, не выходит э, сейчас видео. И не только поэтому. Именно это подстегнуло мне рассказать видео. Это те ситуации, которые произошли со мной за эти буквально меньше недели, что я здесь. Когда я прилетел, я прилетел в город Франкфурт на Майне, мне нужно было сесть на поезд до моего города. Для этого мне нужно сделать, э, значит, две поездки. Это поездка от аэропорта до вокзала, которая делается на местной электричке S-BAN. И поездка от вокзала до вокзала на, соответственно, Интерсити. Я пошел, купил билеты. И я брал тогда флекс, потому что не было опции шпар. И что вы думаете? Я знаю, что поезд приходит к вокзалу в 13 минут и мой поезд отходит в 17 минут. 4 минуты на пересадку было вполне достаточно, туда не нужно было далеко ходить. Я сел на С-Бан, и он застрял. Очень интересным способом. Проезжая через лесную глушь, которая отделяет город от аэропорта, поезд остановился. И э, машинист сказал, «В данный момент наши пути заняты другим поездом, поэтому мы здесь будем стоять где-то минут пять, наверное». Чё? У них там достаточно много путей лежит между аэропортом и вокзалом. Там не два пути, как на э, узкой дороге, там не один путь, как на односторонней улице. Там много путей. И неужели это рассчитано все так, что поезд на единственном вот этом вот отрезке, то есть от аэропорта до вокзала, будет тоже опаздывать, и из-за этого наш не может проехать. У них что, это как-то не отслеживается, они что, не могут э, перестроиться на развязке, чтобы обойти это. В итоге, естественно, мой поезд опоздал даже не на 5, а на 10 минут, и я опоздал на свой поезд Интерсити. Э, К счастью, следующий Интерсити отходил через час. И мне не составляло особого труда просто сесть на другой поезд. Однако, вот это вот опоздание, блин, такой простой вещи, как электричка-трамвай, это, ну, уму непостижимо. Когда вообще в последний раз вы помните, чтобы вы пришли на вокзал и поезд опаздывал? Я за всю свою жизнь достаточно много ездил на поездах. Никогда не было такого, чтобы поезд опоздал. Даже на минуту. Они всегда приходили точно по времени. В Германии же... Все с точностью наоборот. Предположим, тут я быстро выпутался из ситуации, и это не было чем-то большим для меня. У меня было больше времени, чтобы э, подойти к нужному пути на вокзале. У меня было время, чтобы э, поесть, отдохнуть, э, перед тем, как снова сесть на поезд. Но была еще одна ситуация, именно которая и подстегнула меня к созданию этого видео. Я решил поехать в Кёльн. Из э, города, где сейчас, до Кёльна, ехать в районе 4 часов. Можно было взять прямой Интерсити, можно было взять, э, доехать до Ганновера и взять оттуда прямой экспресс, который довез бы меня прямо до Кёльна. Но я так сделать не мог, потому что на отрезке пути от Бортман до Кёльна велись строительные работы. И там не ходили поезда Интерсити и Интерсити-экспресс. Соответственно, моим планом было другое Это доехать до Дортмунда на Интерсити И пересесть на региональный э, поезд На пригородную электричку, по факту Однако, что произошло потом? Э, я сел в поезд, доехал до Ганновера Причем там не было пересадки Это был просто поезд, который проезжал через Ганновер И там нам сказали покинуть поезд Что нам оставалось делать? Мы вышли из поезда Поезд стоял там 30 минут За это время я уже... Успел бы пропустить пересадку в Дортмунде, но билет был флексом, поэтому я, меня это тогда не особо волновало. А потом нам сказали, что из-за технических причин поезд отменяется. Я застрял в Ганновере с билетами на поезд, который отменен. Я решил посмотреть, какие есть другие возможности для меня приехать в Кёйн. Следующим поездом был Интерсити Экспресс, который шел также до Дортмунда. Проблема была в двух вещах. Первое. Билет на Экспресс стоит почти в два раза дороже, чем билет на обычный Интерсити, который был у меня. И учитывая то, что я уже заплатил за билет на обычный Интерсити, я не хотел отдавать еще в два раза большую сумму на такой же билет. Тем более, этот поезд тоже был отменен, так что мне даже не приходилось выбирать. Следующий поезд был через 2 часа, однако, учитывая время в пути и то время, которое я планировал потратить на э, Кёльн, на его осмотр, это было просто бессмысленно, это было бессмысленным шагом. Я бы приехал в Кёльн к 4 часам вечера, походил бы там 1-2 часа и уехал бы обратно. 2 часа... На осмотр и 8 часов на дорогу это действительно не то, как я хотел бы потратить там свое время. В Германии уже, видимо, к этому привыкли. Нужно было просто найти э, значит сервисную стойку, отстоять очередь в 30 человек, это я сейчас не шучу, и мне вернули деньги за мой билет. Я смог вернуться обратно, за одним исключением, тоже не сразу ближайший поезд он... Был отменен, я взял билет на следующий поезд. Однако из-за того, что я отстоял огромную очередь в 30 человек, я опоздал на этот поезд, и мне пришлось еще час сидеть на вокзале. И сейчас самое интересное, я опоздал на одну минуту к назначенному времени. На табло, когда я стоял в очереди, было написано Поезд опаздывает на несколько минут. И когда я на одну минуту позже назначенного времени прибежал на путь, он был уже пуст. Поезд, про который на табло было написано «Опаздывает на несколько минут», уехал вовремя. Как вообще понимать это? Это. К чему это я? Да к тому, что, э, путешествуя в Германию, Обязательно имейте в виду, что поезда обязательно опаздывают и обязательно происходят какие-то проблемы. Обязательно есть участки путей, где ведутся строительные работы и там невозможно движение каких-то поездов. Есть причины, по которым поезд, который обычно идет до одной остановки, останавливается раньше или наоборот проезжает эту остановку и останавливается еще на более дальней станции. Обязательно проверяйте все эти планы в интернете, именно зара... не заранее, а прямо-таки за пару дней до вашего визита, до ваших э, билетов, чтобы не попасть в просак чтобы действительно приехать туда, куда вам надо, и тогда, когда вам надо. Обязательно оставляйте промежуток как минимум, ну и наверное, как максимум, просто ровно в один час, чтобы у вас был, было пространство для маневра, для пересадки или для смены маршрута, или просто для прибытия вовремя, если вдруг поезд опоздает или будет отменен. Ну и помните, что немецкой пунктуальности на самом деле не существует, немцы любят опаздывать и делают это достаточно часто. Спасибо, что посмотрели это видео, пожалуйста, поставьте лайк, если оно вам понравилось. Делитесь им с друзьями и не забудьте подписаться на канал, если вы хотите видеть больше видео про Германию и про еще что-нибудь. С вами был я, Никита Карамов.